Всем привет! С вами, как всегда, Маша и клуб Гринбел Краус. Поздоровайтесь. Здрасте, Салам добрый день, привет. привет. Сегодня, короче, в сегодняшнем выпуске будет очень И убегать будет Машка. Не я Машка, другая Машка. Ну, Машка, которая я тоже убегаю, да? А супер и Яна. А сейчас Остальные ловят, и все будут в голосе сидеть, да, это немножко нестандартно, но... но почему бы и нет? В принципе, и сегодня мы будем бегать абсолютно по всей карте. Только, ребят, не заходите <свист> туда, где нельзя друг друга увидеть, или туда, где, знаете, типа, например, в дом там какой-то, да? То есть, то есть чисто по карте, ни в какие локации там странные. Ну, дома, в ему дома, ему в, ему дома, ему в ему часовне, ему. вот эти вот все они, заходите. А, и до сюда не забегайте, до сюда не забегайте. Ну, а ну, до сюда не надо забегать. Слава богу, я не нашел. А эпона а у эпона. всех открыта. Пофиг. Мне не открыто ну, вот давайте Давайте эпона не будем, потому что она у многих не открыта Ну и что? Я хочу... Ну вы хотя выводить. ладно, давайте. Ну, ребята, ну, у кого будет ну, открыто это, тот хм. побежит туда. Ну да, ладно, да. Маш так, а так все, все, кто убегает, все, кто ловит, стоите здесь, пока мы не скажем го. А все, кто убегает, быстрее в Перлоску. Идите куда, куда хотите. Идите куда хотите уже пофиг, Идите куда хотите. Да. Пока да. мы не скажем го, вы никуда не бежите, окей? Окей. Да. Давайте, все, давайте, ребята, го, все, кто ловит, может уже стартовать. А на южное копыто можно? Можно, можно. Нельзя Везде только в ДСД. Время Нельзя время. только в ДСД и в локацию, куда нужно заходить, там всякие двери и вот я, я знаю, куда я поеду, mm. так. Как ну, это хрень Я в ССУ вообще не заходила. Я просто не знаю, куда бегу. Подожди, как на Д что-то там? Она едет ко мне, она едет ко мне, она говорит Д. Я только что спорила, она едет ко мне. Я понимаю что, что <сёк> <туда>. <сёк> я понимаю, что на букву Д, она едет сюда. Я понимаю, то что на буху Д очень много названий, но я <сёк> отвечаю вам, она едет именно туда, куда поехала я. <сёк> я выбрала, куда мне ехать. Далена. Я, Далена. Я, Далена. я типа. Далилась ребят, права. ребят, ребят, я типа даже не думала, куда мне ехать. Я просто нажала я такая, думаю, мне нравится это место и нажала, знаете, куда душа лежит. Знаешь, я бушка жестоко. Дундул, девушка Его... полмесяца Я чуть не пробутерилась, а <сёк> что издеваешься надо мной? <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> Это Дул, да? А, подожди. Ты имеешь в виду деревня или деревушка? Я токена нашел Лоу. Поздравляю. Меня игнорируют. Молодец. Ну ладно. Да, Дул, Дул. Мои гносики. Понимаю. Ай, бой в ноге. Ребят, вы понимаете, вы сейчас должны были логично распределить роли, типа, куда кто поедет, вы просто так глядите и звезду Я пошла. А почему ну, по мере, в... <связь> ну по крайней мере туда, куда я поехала. Я видела человека в красном. <связь> ну по крайней мере, туда, куда <связь> я, <связь> я поехала. Господи. За мной никто не поехал. Так, так. О, привет! за а да, мной тоже никто не поехал. Какая-то девочка. Спорим меня первый. Нет, не будем спорить. Я хочу выиграть. Я хочу я выиграть. Я бегу в Дундл. А вы что? зеленых выиграть, Маш. Да. Давайте еще раз выиграем, только на тот раз вот по-реальному выиграем. А как выиграть? 20 минут. Да -да. Получается 8 можно, да, Блин. типа? 8 можно? Что 8? 20 минут, если проходит и кто-то в живых, и кого-то не изловили, это всё. 20 минут? Да. 20 да. минут. А слушайте, а вот зеленые, которые прячутся, они на этом на месте? Или они могут убегать куна тут? Я не знаю. Они мы бегаем, бегаем по всей карте. Нельзя стоять на месте. Да. Что такое? Красиво, я кирку не взяла, чтобы покопать. Надо сейчас такая яркая. Она за мной. Ты серьезно за мной? Ты прям. Ну Смотрите, у нее ее чуть-чуть не обманывает. Я говорю я, я, я говорю, не я не свою нет. жопу подставляю, я просто живая мишень. Ну, блин, я, поняла, я, поняла, я поняла? Я, я поняла. поняла, я поняла. не могу. Нафиг с этими кирками вот этими, у меня жопа подгорает. Если, если нет. нет кирки, значит это долина с пятого динозавра. Нет, долину с динозавра нельзя. Нельзя до Или Япону или эпону япон... а в ДСД нельзя в ДСД нельзя да. блин эпоны да, да. я... мне это золотая руда овечки ходят как это мило это раньше они прям знаешь они прям этот ай я я я я я я Сударь как вылетел в дискорд и помогите Сударю Сударь ловят. я тут немного покопаю в эпоне вы не против я кедру из оставила. Тут местность, как-то поменялась, и теперь не знаю, куда запаркорить. А все, нормально. Тут еще голубая Мы просто когда. Мы просто когда, короче, снимали сериал давно, а сумрака. Тут раньше по-другому паркор выглядел, Теперь так очень странно. А что тут за хрень? Тут какой-то мост в ипоне. Каменный, тут золотые, золотые, говорю. Черные врата, и тут какой-то работник стоит, такой типа, мне. Уйди. Типа такой, типа, ну стоп, иди в задницу, типа тебе сюда нельзя. Уйди. Я этого ни разу не видела здесь. Что-то обновление? Я что вообще я не знаю, куда я бегу. Я бегу, не пойми, куда вообще просто. Я хочу, в бегу, в я пытаясь да, да. не нарваться. Я что-то сделала, у меня никуда не получается. Борн, ты там что, рожаешь что ли? Мне только что кровь в голову ударилась от страха. Бывает. Если ты там бегаешь, с тобой никто не бегает, а вот меня яростно пытаются поймать. Я застряла. А я львов еще собираю. Я бегаю, мне спокойно, меня никто не трогает. Мне отлично просто. Я еще траву эту собираю по пути. Капец, стой, иди, иди в попу. Девочка, она меня не заметила. А девочка? Магия. Кто меня еще поймать пытается? Я уже просто всех боюсь. Где а кто где бегает. Что-нибудь. Виска, такая умная? умная. Ты хочешь ]ики? случайно, чтобы я сказал, да, особенно я. Да. Я волк На Марваре бегает белый. Никто. Молчание, девочки, молчание. Это наша защита. у мне еще становится пожалуйста, по пути еще себе какую-нибудь лошадку купить. А вдруг здесь кто-то замаскировался? Туда шкуры, вдруг сейчас. Объясните. Это мне Ребята, объясните мне, пожалуйста, зачем я бегаю, зачем я бегаю по стройке в Эпоне, Джиде, зачем я там бегаю? Я знаю, мне нужно сюда залезать. Я поеду сейчас в эту глубокую. я нашла ребенка. В принципе, тоже неплохо. Я не знаю, я не знаю, зачем, но я сейчас поеду на кулдрон, кулдронный этот. Жаль, я просто убивала около <смех> раньше старшая, но может кто-нибудь встреч. <смех> Ой, я уже не уберу. С я... зеленой майкой потом поняла, что это. Блин, не... боже, почему так много руды. Почему, когда я копаю... Ребят, вы знаете, почему я молчу? У меня истерика У меня сейчас начнется. У меня просто истерика сейчас начнется. Вы когда включится видео, вы пометили, что я живая мишень. Что такое, неужели я такая, мосточка, мерцаю, ой, и, все да, сра... и все сразу такие, ой, поехали туда, там, Ариана. поехали туда, ага, а Маша оказывается там, большое спасибо, друзья. Ну ты сама выбираешь, кто мне. Как думаете, в глубокую дыру поехать, которую выполним? Да. А -а -а. Да. Глубокая дыра, это где? А, а, ну, хочешь подсказку? Хотя я люблю давать подсказки, вам. потому что Зачем? Зачем, Так, а... А так а игра... Вот Послушайте, вот ребята, вот игра вот становится интереснее, когда вы пальчики его находитесь. Я так всегда я делаю. Правда, ну вот кто Новые, новые я не знаю. Да, поэтому да, я, нет, Поэтому я, я буду да. давать подсказки. Понимаете, я, я уже понимаю, очень много. Ребят... Ловить, если я ловлю. Ребят, Вы, знаешь, Ребят, я очень Давайте много дала подсказок. И сейчас, поняла, и сейчас буду продолжать давать подсказки. Я была уже в а колдроне. -а -а -а. Возможно, я до сих пор где там были? И, возможно, я до сих пор где там. Ты еще раз, ты где была? Я, я в коллдроне уже была, причем недавно. и, Возможно, я до сих пор там. Это это должен... я, я, не вам, я вам никогда не буду врать, ребят. Я вам никогда не буду врать. Я, я не буду а я, потом... даю, я не, не вру. Понимаете, что я зачем-то побежала по типа тому секретному проходу в Эпону, и я там застряла. А я Маша, спокойное дыхание, спокойное дыхание. Меня спасает бог! Меня спасает бог! Миска, хочешь поржать? Ты, был ты, ты была так близко к цели. Я, то, что меняешь хочет, меня тебя. Это... Кто мне привет сказал, она не понял. Я. А, привет. <связь> <связь> <связь> а, <связь> я поняла, она <связь> <"Не связь> в <Грендаре>. Я поняла, она <связь> в <Грендаре>. Я поняла, она <связь> <связь> Нет, <но, связь> <связь> я не в Грендаре. Напрямую, я не в Ты сказала, что <связано> бирает, не 10, <связано> вот херба, я, я вам никогда не вру, я сейчас, правда, не в вы, вы видео включите! Вы видео, вы, видео, вы, видео, вы видео включите, я не вру. Я перед подписчиками не хочу врать. Тем более перед подписчиками. Вот. К -к короче, я, я просто дурь. бежала, и там кто-то в коневошку залетел с красным верхом. Прикол, у меня сейчас, короче, клавиша слетела. Я еще на место ставила. Так. А, Маша говорила, что она была в каудроне. Я спускаюсь в каудрон. Я ничего не поняла. Что это такое? Что это за место? Это где вообще? Каудрон-то Девочки, а Янита, она кто у нас? Подождите, а она сейчас в голосе? Она сейчас в голосе? Янита. почему квадратики включились? Какие-то квадратики. <свист> <свист> <свист> Ой, <ты>? <свист> значит это не гром. <свист> ну, ладно, забей. <The> okay. <свист> я не знаю, как <свист> <свист> <но свист> <я> так много общалась <свист> <от свист> красного, <свист> но я это каким-то магическим. <свист> я ей прощаю за то, что она не знает ничего. Блин, кого-нибудь уже поймали? Нет, ну, нет. Мою да? совесть. Две минуты, да, осталось, оставалось бы две минуты, мы бы всех нашли бы просто запросы, знаете, вот. Осталось бы две минуты, фак, мы никого не дадём, все мы проиграем. И просто бац, все одновременно находят а, тех, кто убегал. Прикол, да, мы? В ничего нету. Я сейчас как-то оторвалась от кого-то в красном, чем я делала кого-то. Пожалуйста. это где? Решу, пожалуйста. А? Это где? Это оторв... Иппонии, такая спиралька. Вы а, знаете, что мне так скучно, мне так скучно, а мне я поеду к вам. Я знаю, где какой канал. Я на мосту, портфель короче, у меня было опасное падение, а красный, который за мной прыгнул, он э, просто прыгнул и у него не было опасного падения. Я такая, вау А, ребят, если вы типа забежали в кого-то. À, Тут без микрофона сейчас сидит, вы арите как-нибудь, чтобы вы поймали. Мне... В, <к provincial> это, в, часик... в это в в игре. Вс, ну, у меня с клавиши вы не можете У меня почему-то клавиша улица. Что за херня? Девочки, это пол у меня клавиши некая. Так, как вы Ну сейчас как я не Я просто очень, бегу по одному и тому же маршруту. Вы не знали чего. Fun, Боже мой, почему? Так страшно. Это Маша, Маша, Маша, Настя, как всегда что в Что что? Ой, там кто-то красный, там кто-то красный. Там А. ты просрала. Судор, ты просрала. Давно. Баранка. Баранка, она написала, что нету. раз? Опа! Я а, Нет, нет, нет. А -а -а, все нормально. Так, я настроена. Выбежайте отсюда. Где О, вы мне, кажется, я не видела, не не вообще Я столько бегаю, но видела только двух красных. Я никого не видела. Я, я Я, я, не од я ни одного красного не видела. А Ребят, вы вообще где? Вы давайте... Время заканчивается. ну давайте думайте. Неужели сейчас впервые это такая игра в Софу будет? Сейчас такие подписчики, типа, вы типа тупые, вы типа всегда давали зону, а сейчас такие, типа, бегайте по всей карте. А что, вы сами посели, типа, нечестно, так нечестно, давайте всю карту. Мы с миской когда-то давали то, что типа, что так мало, что у нас так много, что такое... да, да, да, И сейчас тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, И сейчас Миска, сейчас они все бегают, вы себе бегаете. И такие, твою мать. Я не. Что мы наделали? И, типа ребята, лично делали, я, ребята, лично я бегаю по Японии и делаю археологию. Я, запл... Слава, я, запрялась, вы понимаете, если я вы бы Вы понимаете, что если бы не мои навыки парпора меня бы давно поймали? Потому что кое-кто на живую мишень поехал туда, куда надо. Блин, где увидит Борман, скажет Нет, я выстрела. О, я вижу кого-то. А кто феологию собирает? Я. я. Страшно, страшно. Мы весь из Хорошо, я выезжаю. Блин, это был... У меня рука отсохла. Мы ещё... А, люди, кстати, вот... И не знаю, когда это видео выложу, короче... Вот последний выпуск, который просил, вообще видео, если не нас поймают. Мы тут поиграли. Вот это стыды позор. Фу, фу-фу. Короче, -фу. Я, типа, mm -hmm. если нас поймают, видео, закончится последний. Мы снимали вчера, и это видео выкидывает не знаю, когда. У меня ужас. Рука yeah. уже рука. Я уже ссохла, я уже сейчас правой рукой играю. А, я же вчера тоже правой рукой играл участник. Я вспомнила. Меня немного смутила эта фраза. Привет. У меня немного. Я и позненько меня Тай, немного смутила высыпаю. эта фраза, у меня мир. немного смутила. Не Я сейчас пробежала, <свят> и девочка <свят> меня не заметила на белом <свят> <моей> крючке, <свят> короче. Можешь, Можешь мне вообще спор... замолчать, а? Можешь мне вообще <свят> замолчать, раз мне никто говорить не дает. Да да говори! Не могу, говори. Так, ну, я, я мол, начинаю честно. говорить, и вы начинаете перепикаться. Все, давай говорить. Ну, Все, давай, давай говори. Это, это знаете, вот э, кто-то там так сказал, странно, окей, выезжая, как будто мы в зеленом, а не в красном. Я сейчас не поняла, куда мне ехать. Я где-то в археологию увидела золотые эти камни, руду. Короче, я потеряла это место. Я даже домой поехала, я взять. Короче, Прям кто-то я... на Ба... Барбаре. Мне страшно. Так, Где? типа Сударь, вроде Сударь ищут археологию, типа собирает, да? Или нет? В смысле, Сударь? Сударь, сударь. Я снимаю, я только... сударь, сударь найди да, археологию ну, и как до Китая раком просто. Сударь, найди меня. Сударь. Это что и... интересно. А, а, сова, сова... Сова, сова, Ребят, нафига вы копаете? Такое вы чувство... у нас уже давно нашли. Будто я Будто бегаешь по пустыне. Одного монарха. В а Питалисе никого нету. А Маш, я вообще, когда менягу собираю археологию, нормально. Маша, ты понимаешь, что между археологией и тобой мы выбираем археологию? Да Выти, это и понял я Васеньке. На перевозку садитесь Опа. быстрее, валите туда. Маша, Маша, я тоже. Опа. Ты тоже? Я сажусь на перевозку с тобой вдвоем, Васенька не пойдем. Как бы, да? А я тебя не видела. Даже да, я, я тебя тоже не я вообще шесть, не пойми, где бегаю. Да ну. Бл... У меня verses. же там конюшня в, в, в осеньке. А <с injury> главное, сейчас нигде? не приехать в конюшню в осеньке, так что я буду бегать. Я там только Раскусывал. что была. <смена> <слышка> <с heat> а, а, stinkу, это а? кто Literally. там? Подожди, подожди, пошлите. Это наше, это наша. У нас в космоналипе сидит. вас в на липе сидит? <соединяющие> да, не По-моему, по когда мы красная. начинали, на липпе никого не было. Писание? Нет, нет, нет, я не, не помню, было. что кто-то был на писании. Да, ну да такая... не знаю, не знаю. Может быть, кто-то там на вороном, на сером, да, на гнидом ездить, я не Фу, а такие-то левые бабы. Они прям на меня по так Мне кажется, просто мы втроем бежим и знаем примерно, где кто-то прячется. Я просто не знаю, где я прячусь. В жопе мира! Папа правильно. В смысле? Радоса нельзя, надо бегать! Надо бегать! Яна, бегать надо! ну я бегаю. Я увидела значит Маша где-то рядом! Твою мать, всё! Конец! Жизнь. Ищите блашок! Пойду по паркуру на нашу любимую паркуру замка! о я понял, я понял, я ты ч ⁇ то, чтобы ты чё панишь? Я же сейчас бомрную. Слышь, ты квали, Я что делаю? Я! кто-то будет, Вон <свят> <Вы свят> то Чё... Чё вы <свят> <Они> увидели. Че, <свят> вы Они увидели, директора школы. <свят> да, да, да, да. Они увидели. Информ... Я короче только что свалилась. Мы Только я не говори, в... ты меня в... уже поймала. Маша. Формазий. Формазий. Мы... сама Формазий. Формазий. Где все? Я за тобой вышел. Сейчас. Мы сейчас на... ну, где? Миска. Просто скажите, где вы? Марко. А, Крем <сёк> там хорошо, отлично. Я вот игрую и не играла ни разу. Не знаю, как не играть. Тут... <сёк> Маша. Да, я Маша. Забор Это Маша. кто? Там кто-то стоит. А, господи. Маша! Ребят. Испомните, Я в тебя верю. Давай, ты выживешь. Живи, spirit Конный манеж, ребята, конный манеж. Я только что вы на уехала. У замка мы а я поехал в конный манеж. Харт. К конный манеж. Я хочу выбрать, я что я бегаю прямо возле этого манежа, мне так страшно. На школьном а Они там подмигивают друг к другу, они там американцы а плачут, они. Материн... Где Сутер? Сутер потерял? Сутер меня потерял? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Маша, ты бы слышала, как? О, там кто-то наш едет. Походу потерялась. Куда ехать? Ой, Играть на новой клавиере – это как смысл жизни. Я не собралась так забирать. Я собрала. Да блин, я не собрала цветов. Зачем мы падаемся, где мы? Сюда, Люча, да, там, там есть цветы, там есть цветы, вот где мы сейчас. Да цветов дофига да везде цветы есть. Нет, не везде. Может О, они... Маш, я тебя потерял. Сутор, знаете, я последний раз была, поэтому Сутор должен поймать где цветы. Может они Ой, забыли на полях? Я нет. Конечно. Да. Уйди. Я, Куда я, она монлайсер Уйди. Бей. Уйди. Да. Уйди. пойди, пойди, пойди. Я видела ее. Я... А -а -а -а! Просто беги. Просто скажи. Знаете, как они могли сделать? Они, короче, могли так делать. Либо в просто стоять где-то. Не-не-не, что я Блин, меня поймали. Я вижу красный да Блин, тут да, все поменялось. Где я сейчас бегу? Кто это сделал? А <свят> где бегаешь? Все, я смогла все-таки Если вы паркуете в замок, как, как, два, вот, слушайте, я а как видел, не знаю, Первым этим способом я, тебе я тебе скажу так, мы вообще из замка уже давно Да Сусошник, если ты сейчас не в селе урожайном, то я не знаю, что тебе сделано Я нет, я не там Да Сусошник, мы сейчас опять встретимся, что за говно? Да я вообще не пойми где бегаю, что ты думаешь, я вообще побежала в другое место Место, я обратно, что ли? А, а нет, кто в селе, кто в селе я я с с Короче, осталось две Машки. Я Ты вообще бегаю по ферме Ребят, скорее всего, 20 минут уже прошло, но ну, давайте бегать дальше. Это так увлекательно. Давайте, пока нас не поймает, мы не закончим. Бегу просто засудили. Давайте, давайте, давайте вам еще 3 минуты, еще 3 минуты. Маша, это мало, нам надо полчаса. Первый буква какая? Алло? Что? Кто-нибудь? Первая буква. Буква, где вы находитесь. Я только что была возле цирка. Ферма Стива. Я как раз на ферме Стива живу. <гиби> Плюс. А я как раз перевозку еще не тратила. <гиби> я только что проматерилась. <гиби> а, ладно, пофиг, не буду перекачать. <гиби> я не я слышала. Мне кажется, уже кто-то проматерился. В выпуски в каждом суток проматерилась, вроде бы, но там ничего от тебя не случилось. Неправда. Ой, здесь все краны, Борман нет. Да-да-да. Неправдов. Туда умничка, собирается вина домни. Итак, рюмничка. Ферма Сива, перевозка. Девушки сбегают все в разные стороны. Кто-то к Марли, кто-то в гору, кто-то в Грендал. Я вообще к замку побежала. Куда, куда, куда попала? Я вообще в Моруанде. На ферма Сива. На ферма Сива кто-нибудь есть? Я переехала мост. Да, я переехала мост. Я тоже переехала мост. Я бегу, я бегу к конному менеджеру. Ходу на раньше. Смотри, к конному менеджеру? Я на раньше. Вы определите, где вы уже? <сー> Вижу, <сー><сー><сー><сー> я только уехала из манежа. Я тоже только уехала из манежа. Я, кажется, поняла, куда Маша бежит. Я, кажется, поняла, куда она бежит. нахер. Раньше? читы не понимают. то люди как-то очень быстро перемещаются. Да так у меня тоже читы. Че ты хочешь? У меня прямо сейчас читы у меня никто не понимает. Маша это не раньше. Они просто очень быстро. Маша не на ранчо сейчас. Маша не раньше сейчас. Маша не на раньше. Ма Она в дундуле А для меня оставаться там. Маша? Езжаем. Я сейчас ни в какой из локаций Маша. я просто. И дороги, еще там что-нибудь. Такая же штука. Сейчас я еду прям по дороге. Одна минута осталась. Давайте еще чуть-чуть. Я только Давай что я увидела минут. чемпионат. Маша. Я я поняла. Поняла. Мне кажется, убежит. Пойдем, Ребята, вы понимаете, что вы понимаете. то, что вы, Лашар, вы слушаете, куда мы едем, да? Едете, да. А вы не подумаете, что мы двигаемся, и мы уже не в этом месте, пока вот туда едем. А, подумали? Вы даже наперед думаете, куда мы поедем. Я не знаю, зачем я вам подсказывал, но вы даже вперед знать, куда мы поедем. Подумайте, куда мы наперед поедем. В гору, я думаю, Куда Маша а, дальше, а, может, а, поехать? Куда я, дальше я может поехать? Куда Маша дальше может поехать? Может быть я. в горы Дундула? В город Дундула что? А, ща поняла. Может... Маша сейчас вообще не близко там? Маша вообще. Я общем... вообще не говорю по тем местам, где я уже бегала. Так может быть сейчас просто все деньги подать. Так. Здесь ты же На, На полтора, вроде, вроде никого. На раньше вроде никого. Да блин, она уже на давно уже была, она уже убежала Я на раньше не была, я говорила, что я сторону раньше. Так ну, ты переехала мост и сразу побежала в Феркуров, да? Да. А, а... зачем я сюда приехала? Озеро Валдейл, озеро Валдейл, я вспомнила, озеро Озеро Валдейл. Ты только вспомнила, она уже убежала с этого озера. Да. Нет, ты до сих пор на озере, все. кстати. Я? На каком озере? Теперь уже не на озере вылудил, теперь уже. Да, ну, отчасти а еще на, но знаете, отчасти еще на озере вылудил. Если я ты, пойду, ты я сейчас бежишь, думала, что ты убьёшь, убьёшь, убьёшь. За мной гонится лады, лады, помогите. Нет, она за мной Маша, не гонится. Маша, Маша, если ты сейчас с бежишь, бежишь, за бьёшь, я тебя убью. Маша, я если бью? ты сейчас бежишь Фельдс бежишь, я тебя так, убью. Так, убью. Так, так, все может быть миска, все может быть. Я Нет, не загоню с Фельдс, потому что она быстрее меня. Блин! О! Так, смесь в Кажется, а, а везде везде получается. Да-да-да. три а минуты, да, ребята, да. еще три минуты, три минуты. Да, да куда ты так быстро бегаешь? Э, я еще боюсь. не поймала? Нет. Я покажу! Я ее вижу, блин. Как Ребят, как вы бы видели, видели, как я спустила сейчас. Вы бы это видели. Просто если вы видите Машу, говорите, где? она. Именно Машу. Не со а именно меня, да? Именно Маша. Но со это тоже Маша. Между прочим, да. Помогите, мне страшно, я бегу. Кто на белом этом самом? Кого он? Назвайте его. Араб? Белый араб. А, Ребят, мне наскучу. Ребят, мне наскучу. Можно я выполню? Это сейчас была миска Мири? Кто еще на Paint Force это, как у миски? А где была миска? миска вот Удираем оттуда, удираем, Да больше мы вместе бегаем. Ты надо на. Кар, кар, кар, кар, кар, кар, Та, та, та, та, Я не Кар, я не понимаю, где именно. Я, я вообще не понимаю, Он где Маша от Это, походу, миска. Это миска, да? Нет, это Келси. Маша. Влад, Маша ты, да, Влада! Не убегаешь, не Влада! Влада! Ты меня хоть увидела? Маша, ты понимаешь? Я, я вообще не понимаю, что происходило. Влада! Влада, что ты молчишь? Влада, Влада, ты меня хоть увидела? Я Машу потеряла, блин. Влада, ты где? Ребят, реально, мне надо мне Можно я пойду выполню духовную лизу? Нет, сколько этой здесь, сколько там опыта у ну, ну, ну, тебя? Давайте, давайте еще 6 минут, давайте еще 6 минут. Белый шаги, шаги, шаги. Давай, шаги, шаги, шаги, ты Давай, шаги, шаги, шаги, Уже вообще не понимаю. У меня вафельки закончились. Влада, Влада, ты меня хоть видела? Влада, ты сюда! не. Влада походу. Я не понимаю. Я не понимаю. Вы где? Я тоже. Раньше старшайна. Сейчас приезжаю по Ранчо старшайна. Я переехала в мост каменный. Это бардак. Ребята, вы серьезно? Вы Я сейчас могу! Ребята, давайте вы сейчас и поедете в Дундул. Я сейчас туда бегу. Давайте. Марина лох! Марина лох! Марина лох! А если я одну перевозку проехала? А если я уже одну перевозку проехала? Сколько угодно перевозок, тыка, нам нельзя зеленым на перевозку. Нет, нам можно, но... Да, нам можно, но знаешь, чем прикол? То, что, если мы сядем в перевозку, кто-то может нажать на... А я думала, нам нельзя. Как тот раз, как Маша поймала в первый раз. Я не могу. А почему я думала, что нам нельзя на перевозке? Сейчас пипец, что было. Пипец, что... Маш, ты, Маш, ты не знаю, что сейчас было. Что сейчас было? а Марина, уйди Маша, я тебя Живи, живи Маша ты где? Агата, зовет жалко Это кто? Это Миска? Маша, живи Маша живи Mm -hmm. А как я не набрала, я еду в Дундул. Mm -hmm. О, я так и она нашла. Маша, ты меня уже... Ты ещё не в дундере, ты начал. только едешь, да? Ну, возможно, еще, уже в Дундуле. Я не знаю. Действительно. <coughs> <coughs> Но я точно без воли. Такая... Так, у меня страшно. Сейчас бегу-бегу, кто-нибудь из-за угла сейчас выскочит. <coughs> <coughs> <coughs> так. Маньяк какой-то. У меня что-то... Ой, такая У очень хитрая идея. Из-за угла выскакивать, да? Не надо. Хитрая Я идея выскочить из-за угла, да, мисками? Здрасте. <с dunno> Ты кому это нравится? Ой, ой, ой, ой. Косс подешь. Наша жизнь не махает. Удачи, конечно. Да. <свечух> У меня же головешка ударила со страха. Маша, иди сюда! Маша, иди сюда! Маша, иди сюда, Иди Я в том я в Вика! Вика или как тебя звать? Ты бом, ты Ты должна. Кар-кар-кар. кар, -кар, -кар. Да, кар, -кар, -кар, -кар, -кар. Как я и говорила, Здрасьте. я в Дундуле. Ты привет. Нет. Давайте две минуты! Я, две я минуты я... На, мо на мою поимку. Почему я. Можешь никто там вообще отдыхаем, Маша, Маша, тобой там кто-то бежит? Нет, я просто бегаю вообще, ни одного красного. За мной, по-моему, уже ар... Да, все, я проиграла, да? Надь, поймала, да? Я поймала Машу. Да. Ты прям в меня вовнутрь заехала? Ты прям меня вот так вот вовнутрь, вот так вот. Я тебя поймала, тебе прям надо, тебя тебя подловила. Прям вот так вот, прям вот так вот заехал. Да. я тебя прям вот так А теперь внимание, ребята, я не знаю, мы выиграли или нет, потому что, по идее, 20 минут прошло, но мы давали еще больше, поэтому победила дружба, да? Победила дружба. Меня еще не поймали, как бы, меня еще не поймали. Стой. Ну, да, да Машку, Пойдите, Машку? А, Машку, Машку еще не выловили, пожди, сколько осталось. А, Машку еще минуту не можно не вылавливать, Машку да. еще минуту можно вылавливать. Да, ребят. Ребят, давайте играть до конца, давайте играть до конца, да. да. давайте, давайте, давайте, давайте, давайте еще пять минут, давайте еще пять минут, примем играть. ССОшник, говори да. Где, да. где ты. Не скажу секретно да, информатики да, я пять минут осталось! Мы тебя все равно не успеем поймать. Давай, быстрее говори, пять минут. Не скажу, все, у нас Быстрее, пять минут, минут осталось, давай. Спасибо. Чего? Где? Кто? Когда? Куда хочешь? Главное в разные места, чтобы все были в разных. Я тыкнула, вот первое, что попалось. Я просто вижу тут. Ой, только не этот туман. Нет, зачем я это сделала? я просто не в сере в принципе. Ты на вот этом, Да я в принципе не в сере Я бегала не Легаешь по центру, да? По центру, центральный. Ну, не совсем... Дисвета. В смысле не совсем в осеньке? Скажи, 5 минут осталось, а мы не поймаем. Кергров. Кергров? Да. На, на той части, да? Да. Бегай дальше. А я сидела, я как бы стою на месте, знаешь, если так сказала. Ребят, О, смотрите, да, я, да, я да. нижнюю часть. Ребят, я сейчас через босс перебегаю, я в той, что части Фергрова еще. Кто-то давайте ищет. Ищет озеро Вэллила, тут на Фергрова просто раньше. А, а я вот. Ребят, не идите в одно место. На Арабе. Рыжем тут на Пентебиане, да, на он разноцветный, а Араб, он... Пентебиан, который рыжий-белый. Рыжий-белый Пентебиан. Ну, это Пентебиан, это не Араб. Ну, в жизни это все В жизни это Жизни, а Выловить ее! Выловится ее! Давайте еще три минуты, а давайте за 3 минуты ее поймаем, давайте ребята мы сможем. А где она? Да я, не знаю. короче, только что, я бегу, бегу спокойно, никого не трогаю. Но по мосту Валдейл, о, озеро Валдейл, короче. И там красный... Здравствуйте! Я его отбежал, перепрыгнул. Да, раньше старшая на вроде нету. А вы сторожите, я сторожите, сторожите. Была сторожите. На гонбулах... Сторожите. Краса, ты я сторожу озеро. Я видела Молли, когда бежала, потому что... Вот я и говорила в тот момент, я просто... Смотрела... Ну так беги за ней. Я смотрела... Внимание, Розус. Человек. бело рыжий в Розус. Давайте до конца играть. Машка, знаешь сколько я давала подсказок? Ты говорила, что я прям в Дондуле. Я говорила, что я там в А теперь давай тоже подсказывай. Ну в возле был. Озеро, вы не все едете в озеро. Кто то нет, если такая проблема, то что я тоже в ЛДВ. Ой. Проблема. Мы еще не поймали. Уходим. Меня поймали, супер. Я одна, я один, я один. Я спал увидим где то Машка это победа, да? Две Машки сегодня победили, поэтому да, по Поэтому нужно вторую бумажку найти. Почему бумажки, я не знаю. Ты из Сухолов уже? Да. Понимаю. Может кто-то в других кто-то Может кто-то из пола, соревнования, там, гонки, что-то вообще? Маш, ну скажи, у меня была хитрая тактика. Это Сударь, это... привет! В смысле привет? Сударь, если бы тебя сейчас словили, я бы тебя поймала, понимая, что мы здесь привет. Я бы как раз... Ты уже не в лесу холов, да? Ты уже на поле Эвервинг. Ты... Да. Мам, ты в курсе, что твой голос сейчас попадет в YouTube? Спасибо. <связывая> <связывая> Сразу Прекрасно. Ты уже, ты уже Спасибо. это Марли видишь, да? Марли видишь? Ой, клоун. Клоун. Нет, не вижу, я не в ту сторону поехала. Машу я сегодня увидела два раза: в озере Вулдэл и в Мисс когда она побежала по мосту. И я к пересекла дорогу, вроде в нее выехала, но как-то, ну не знаю, что-то не отобразилось. Так ты сказала бы. Ну, смысле, ну, ну я Я орала, я знаешь. Шара. Я орала. Думаю, блин, че она меня не слышит. Я сейчас просто посмотрела, у меня было ключен ну, микрофон. Прекрасный. Но все равно там уже 20 минут прошло, поэтому разницы нет. У меня все равно там сколько. Ну понимали. да, да. Mm -hmm. Стоп, а кто? А кто розовый? Я. Нормально. Сосущник, говори прямое место нахождения. Давай, мы так тупые по манерам. Да я там. Серьезно, я тут. Я тоже. Я еду в виноградники. Я просто. Она в хозяйстве Не палимся, не палимся, не палимся, не палимся. Конный манеж уже, да? Конный манеж, да? Еще нет, пока что. Только чувство, что она бежит просто сзади меня. Ребята, хотите? Чувство, Нет, это я, я бы настолько сильно рисковать не стала. А я рисковала. Ребята, хотите? Ну, Ребята, хотите да. Вот вы ищете там это, тем временем я прохожу такое наезду. Миска, ты будешь давно нам. Миска, это будет самый длинный выпуск, если нас поймают. Видео закончится. Тоня Я нашла ее. Лови! Я ладно, словила тебя! Ты ты, да, ты? все, она тебя словила! На тебя словила! На тебя выловила! Да, все! Словила, словила, словила. Я, словила. я, словила. я тебя словила! Все, ребят, если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал. Всем огромное спасибо Маш, за просмотр пока. и пока-пока. Попрощайтесь! Попрощайтесь! Пока! Пока-пока, пока! Слишком пока. длинное видео! Еще раз! Пока. Пока. До новых встреч! Пока. В итоге да, две, да. короче, в итоге да, две машки, давай. две машки бумажки, группа бумажек выиграла, а потом это просто, ну, это типа. Это типа, знаете, нам было скучно, да? Это типа дополнительное время? Что? Да. А так, так это, было, а, а так это уже была не игра, это уже было это. Ну, ну сами да, по маш. видео понимаете.